Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анна Калантерная, я психолог, и мы с вами будем сегодня говорить о психологической емкости вашего финансового сознания, скажем так. Я психолог по образованию и занимаюсь психологией больше 25 лет. Я закончила, имею классическое психологическое образование, я закончила университет в прошлом веке, в девяносто шестом году в Одессе, Одесский государственный университет. И долгое время, в 90-е годы, в 2000-е годы, я была в тяжелом, скажем так, финансовом состоянии, будем называть вещи своими именами. И в какой-то момент я поставила себе цель. У меня было еще много других тараканов, которые я решила и починила. Но тема у нас сегодня другая. Тема у нас сегодня про деньги. И многие уже мои подписчики и те, кто были на моих марафонах, знают мои истории о том, что у меня было тяжелое материальное положение. Но я этот вопрос решила для себя. И написала на эту тему три марафона. Первый марафон, который вышел, это марафон расширения финансового сознания. И два других марафона это финансовый ключ энергия и финансовый ключ мышления. Мне тут в вопросах, которые задавали вот я отдельно выписала себе вопросы, которые были под моим постом о том что аня расскажите вкратце о том как расширить свою финансовую емкость, о том как расширить свое финансовое сознание знаете вопрос классный я безусловно вам сегодня что-то дам что-то расскажу. но когда я писала первый марафон, когда я выпустила расширение финансового сознания, я его сначала проводила очно и он у меня сначала занимал один день потом я его дополнила другими упражнениями еще расширила и он начал занимать у меня два дня потом прошло время и он занимает у меня уже несколько дней там около 10 по моему эфиров это марафон который мы ведем вместе с Леной блиновской потом вышел марафон финансовый ключ продолжение этого марафона. И он тоже занимал там сначала 8 эфиров. Сейчас это два марафона, которые разделились на эфиры, их уже около 20. В общем, я к тому, что тема денег, она достаточно обширная. И я думаю, что я тоже еще и не все сказала, наверное. Наверное, я еще буду что-то дополнять. И я, конечно же, расскажу о важных вещах, которые я считаю... С чего нужно начинать расширять свое финансовое мышление, финансовое сознание. Но я к тому, что эта тема рассказать об этом быстренько можно попытаться в очень общих чертах. Окей. Давайте я начну с того, что три постулата, о которых я заявляю и которые мы разбираем на марафоне «Финансовый ключ». В частности, это то, что эти постулаты не сразу же понимаются, не сразу же принимаются, не сразу же впитываются в сознание, но они очень рабочие. И первое, это то, о чем я хочу сказать, что деньги это не бумажки с цифрами. Вот люди, знаете, бывают, что путают и думают, что деньги это те бумажки, которые они получают, которые им выдают люди другие за их выполненную работу. И в связи с этим еще возникает огромное количество внутренних блоков и ограничений, с которыми люди живут. И поэтому у них не получается зарабатывать больше. Деньги ⁇ это энергия. Вот когда ты начинаешь понимать этот постулат, этот смысл, что деньги ⁇ это не бумага. Деньги ⁇ это энергия. Деньги ⁇ это инструмент, при помощи которых вы воплощаете что-то в своей жизни. По этому поводу сказал очень хорошую вещь Гарри Карагодский Гарри в своей книге как потратить миллион которого нет. Если вы его не знаете, я рекомендую вам подписаться на его инстаграм. Это очень экстраординарный, необычный человек. Это самый эпатажный миллионер в Украине, который ну, очень интересный человек. Так вот, он сказал такое... я могу сейчас ошибиться в цитате, да, но смысл в том, что он сказал, что деньги созданы для того, чтобы ими пользоваться, а людей нужно любить, а в нашем мире все наоборот. То есть деньги любят, а людьми пользуются как-то так очень трогательно и очень глубоко. Так вот, когда вы понимаете, что деньги это энергия что-то внутри щёлкает. Это надо понять действительно до конца. Как это понять? Как этому научиться? Я этому посвящаю огромное количество времени на своих марафонах. То есть это энергия, которая имеет положительный заряд, которая направлена на созидание. И если этим научиться пользоваться этой энергией, то одна часть уже будет направлена на то, чтобы деньги к вам приходили спокойно, свободно и в том количестве, в которых они действительно необходимы. Следующее ⁇ это то, что деньги рождаются не снаружи, они не приходят за выполненную работу, как ни странно это звучит, а деньги рождаются изнутри. В качестве идей, решительности и действий. Были вопросы под постом о том, что «Аня, вот что делать, если идеи есть, а сделать шаг страшно?». Безусловно, одних идей мало. Идея, как таковая, вообще ничего не стоит. Еще нужно иметь смелость и желание и силы это реализовывать. Как выходить из этих ситуаций? Мне сейчас пришла в голову мысль о том, что можно написать эфир, <laughs> еще один дополнительный к финансовому ключу на эту тему. Если вы сами, знаете, как выход, как ответ на те вопросы, которые прозвучали, были вопросы, да, Аня, что делать, как бороться со страхами? Во-первых, можно страхи проработать и начать действовать. И второй вариант можно объединиться с человеком который может воплотить эти ваши идеи в жизнь. То есть вы можете придумать какую-то идею, но если вам страшно, объединитесь с человеком. Ну и, безусловно, у вас еще должно быть доверие к этому человеку. То есть если вы что-то не можете сделать, в моем представлении это очень простой выход из ситуации. Найдите того, кто может это сделать. Но это все, знаете, это все к части марафона про финансовое мышление действительно люди с финансовым мышлением миллионеров, богатых людей, для них не существует проблем, для них не существует каких-то вещей, которые сложно или невозможно реализовать. Они просто ищут, как это сделать из серии, что если у вас есть неосуществная какая-то неосуществимая мечта, это означает только то, что на это потребуется немножко больше времени. Как-то так. И следующий постулат, третий, который тоже не всем заходит сразу. <ф> Деньги это самый легко восполняемый ресурс. Вот легче, чем восполнить ресурс денег, в этом мире нету вообще ничего. У человека есть много разных ресурсов, кроме денег, и очень многие ресурсы растрачиваются понапрасну, но из всех ресурсов, которые нас окружают, легче, чем восполнить ресурс денег, нет ничего. И об этом я рассказываю на марафоне «Финансовый ключ» и показываю, как это сделать и как другие ресурсы перевести в Деньги. Вот так. А сегодняшний наш эфир посвящен финансовой емкости. Я утверждаю о том, что у каждого человека есть своя определенная психологическая финансовая емкость. Это то, что помещается в нашем сознании, в нашем воображении, в нашем представлении о мире. Немножко сейчас по философству. Каждый человек живет в своем персональном собственном мире. Какое у него есть представление об этом мире? Вот точно так же этот мир и отображается в его действительности. Знаете, это как про притча про слепцов, которые изучали слона. Один слепец схватил слона за хобот. Трогал и говорит слон это такая большая толстая змея которая крутится все время. Второй слепец взял слона за ногу и говорит нет говорит слон это такой толстый столб кожаный который стоит немножко переливается мышцами. Третий взял слона за ухо и говорит да нет это такой плоский какой-то кожаный Кожаное блюдо, которое шевелится все время имеет волоски. Третий схватил слона за хвост и говорит: да нет, это... какая же это толстая змея, это какая-то тонкая змея и так далее. То есть, у каждого было свое представление об этом слоне, они все были правы и неправы одновременно. Вот точно так же у каждого человека есть свое представление о действительности, и каждый живет теми представлениями, которые есть у него внутри. И, естественно, их финансовая емкость, финансовая емкость каждого человека зависит от том представлении, которое он имеет о деньгах. И я сейчас хочу вам рассказать, из чего же, в моем понимании, из чего эта финансовая емкость состоит. Первое это то, что каждый человек может в своем представлении реализовать. Знаете, вот есть люди, которые думают о том, что мне бы получать 10 тысяч долларов в месяц, и вот тогда у меня жизнь наладится, я тогда вот смогу все. А другой человек думает, а мне нужно для полного счастья, например, дом на берегу моря и чтобы у меня была яхта. А третий человек думает, а мне... Нужен еще собственный вертолет ко всему прочему, чтобы я мог свободно перемещаться внутри страны. А еще другой человек думает: А я бы вот, хотел, чтобы у меня была возможность помогать, например, больным людям, да, и хотел бы построить еще и больницу. То есть у каждого человека свое представление о том, сколько ему денег нужно для того, чтобы он грубо говоря, их, ну не то, чтобы потратил, потратил это немножко не то слово, а то, как бы он этими деньгами воспользовался в качестве реализации своей вот этой вот финансовой энергии. То есть это, это первая часть только вот этой вот финансовой емкости, когда человек имеет представление о том, сколько ему денег нужно и для чего. И пусть это будет, например, 500 тысяч. Не имеет значения, в валю... какой валюте. Я просто сейчас для простоты да, беру такую вот сумму. Например, 500 тысяч. Но почему? Там просто вопрос был <со> <со> про 500 тысяч, я поэтому вспомнила. Но, а, и меня спрашивают, вот допустим, может ли быть такое, что у меня емкость 500 тысяч, а получаю я 100 000, и все. С чем это связано? Безусловно, у человека, например, понимание есть, и емкость у него эта, имеет такую границу. Да, верхнюю, например, 500 тысяч в день, в месяц, в год это тоже не имеет сейчас значения, пока я рассказываю вам пример. Конечно же, потому что этот, эта емкость не может заполниться прямо под горлышко, прямо вот так вот сразу по щелчку, потому что есть следующий фактор. Следующий фактор – это качество убеждений. Убеждения бывают ограничивающие, убеждения бывают расширяющие. Ограничивающие убеждения – это вообще жесткая вещь, вообще на нами управляют наши убеждения. Да? Убеждения очень плотно живут в нашей жизни, и то, во что мы верим, то с нами, собственно, и происходит. И вот эти вот ограничивающие убеждения, когда вы внутри себя, например, замечтали «я очень хочу построить там, больницу для людей, которые там больны, например, какими-то заболеваниями для того, чтобы им помогать». И тут же ваши мысли закрадываются, но это невозможно. На это надо огромное, огромную сумму денег. У меня не получится, я не справлюсь и так далее. То есть вот это вот ограничивающее убеждение, оно сразу же заваливает вашу емкость очень низко. Или даже если я начну строить эту больницу, у меня может не хватить средств. Или у меня это отберут. И так далее. Давайте возьмем приземленные варианты. Дом на берегу моря. Не нужно брать такие большие. Хочу дом на берегу моря, но это дорого, долго копить, это невозможно. И у меня его могут отобрать. Сейчас время неспокойное, ни не в нашем государстве, ни в моем возрасте, ни с моим образованием и так далее. Такое огромное количество ограничивающих убеждений людей э -э окружают, что на это уходит очень много времени для того, чтобы их проработать. Мне эфир сохранится, и только что тут задали мне вопрос, как с ними бороться. Давайте начнем. Во-первых, у меня для этого есть три марафона. Три марафона! Приходите! марафон расширения финансового сознания, марафон финансовый ключ энергии, марафон финансовый ключ мышления. Это первое. Второе, даже не знаю, что раньше. Забудьте слово бороться. Когда вы с чем-то боретесь, с убеждениями, с лишним весом, с дурными привычками, с собой догадайтесь трех раз. Кто побеждает. Когда происходит борьба, побеждает тот, кто правит вами на вашем бессознательном уровне. Поэтому не бороться с ними нужно, а прорабатывать. Их нужно увидеть, их нужно перенаправить. Как с этим работать, я рассказываю на марафонах. Слово «бороться» лучше вообще исключить из лексикона. Да, я этому уделяю огромное количество времени, потому что это слово, убивающее просто потенциал. Понимаете? То есть, когда вы начинаете с чем-то бороться, с чем-то, с кем-то ну, бороться с самим собой, ну как же это? Ваши привычки, ваши ограничивающие убеждения — это часть вас, оно в вас как-то проникло, и это нужно узнать, понять, что вам это дает. И переработать в другие убеждения. Есть множество. Я в каждом марафоне даю разные упражнения. Знаете, вот э, про ограничивающие убеждения... У меня есть еще марафон, который называется «Автор жизни». Про, про ограничивающие убеждения я говорю практически в каждом марафоне. Не только в «Авторе», не только в марафонах про деньги. И нужно же прорабатывать ограничивающие убеждения разными способами, чтобы моим слушателям было интересно. И я поэтому под каждый марафон придумываю разные упражнения. Поэтому как-то так. И давайте следующий еще момент, о котором я хочу, который я хочу озвучить, это понятная сумма. Это тоже очень интересная вещь. Понятная сумма это когда. Вы понимаете, чем отличается одна сумма денег от другой? Я проводила интервью с Гариком Карагонским. И он там сказал... Обсуждали мы вот эту тему. Я вот не помню только, о какой сумме он сказал, что «это еще понимаю, а другую сумму уже не понимаю». Ну, можно переслушать, но я просто приведу пример. Когда вы знаете, что такое, на что можно потратить, к примеру, 10 миллионов, и, допустим, возьмем 50 миллионов или 20 миллионов. И вот если 10 миллионов, вам понятна сумма, на что ее можно потратить и какую она силу энергии в себе имеет. А 20 миллионов, ну, гипотетически это в два раза больше. А на самом деле, в чем это в два раза больше выражается? Это все равно разные масштабы и разные энергии. Вот. И вот из этих трех пунктов и состоит энергетическая финансовая емкость человека. И если в каком-то из этих трех моментов у вас хоть в чем-то какой-то провал, вы не понимаете, для чего вам нужны эти деньги. Очень многие люди мечтают о миллионе. Вот мне бы миллион, окей, что ты с ним будешь делать? Как ты этот миллион, как этим миллионом ты распорядишься? Вот пусть он у меня будет, а уже как им распорядиться, я уже там решу. Так это не работает, это уже уменьшает вашу энергетическую... вот этот емкость, вот этот потенциал принижает. Даже если оно у вас есть внутри, но если вы это не видите, не распознаете в себе, у вас, знаете, это как большая м -м, кастрюля, грубо говоря, <грубо>, в которой воды всего лишь половину. А если у вас и ограничивающих убеждений и страхов много, воды еще меньше. А если вы еще и не знаете, чем отличается вот сумма, например, вы хотите этот миллион, но вы не знаете, чем отличается сумма в 500 тысяч от этого миллиона, и еще ниже будет ваш потенциал, наполненность ваша будет меньше. Поэтому со всеми этими вещами я рекомендую работать в первую очередь. Есть еще другие вещи, с которыми необходимо работать, но с этим нужно проработать в первую очередь. Поэтому я вам рекомендую это взять в качестве тренажера. Выпишите прямо себе вот эти вот три вопроса. Первый вопрос. Ответьте на него. Зачем мне деньги? Второй вопрос. Найдите в себе ограничивающее убеждение, что да, легкое вам подскажу упражнение, как определить свои ограничивающие убеждения. Напишите, что да, я хочу, например, тот же самый пресловутый миллион долларов, но поставьте три точки и дальше начинайте писать все, что приходит вам в голову. Напишите, что вам мешает иметь этот миллион. У меня недостаточно образования, у меня недостаточно Мне не тот возраст, я живу не в том месте, не в то время и так далее. Вот это вот все, это будут ваши ограничивающие убеждения, с которыми можно работать думаю, что вам дать <смех> какое вам упражнение дать дальше. Да, и третий третий пункт. Чем отличается? Напишите для себя тоже пропишите. Чем отличается сумма? Начните с небольших сумм. Начните. Чем отличается, например, тысяча рублей от пяти тысяч рублей? Какая у них емкость потенциала, какая? Потом возьмите следующие 10 тысяч рублей, потом 100 тысяч рублей, потом, например, 200 тысяч рублей. И когда вы начнете испытывать затруднения, когда вы начнете теряться, да, а что же с этими деньгами делать, чем же эта сумма отличается от предыдущей, вот это и будет тоже сигналом о том, что вот эту вот емкость можно увеличивать, нужно увеличивать. Как увеличивать? Тоже часто задают вопрос. Тренируйтесь гуглите. Сейчас огромное количество информации в интернете, и я думаю, что можно найти... Например, если вы начали испытывать затруднения, как потратить 500 тысяч, то можно поискать эти способы в интернете и поискать, какие вам будут откликаться больше. Я думаю, что я вам дам сегодня немного Немного расширю понятие вот это вот из первого, из первого утверждения, да, из первой части финансовой емкости, грубо говоря, зачем мне деньги. Я это даю на первом эфире марафона расширения финансового сознания, и я вам дам немножко в сокращенной форме, но вам все равно будет понятно. Первый. Первая часть, зачем человеку могут быть нужны деньги, заключается в том, что у каждого человека есть так называемые долги себе, нереализованные, неразрешенные долги себе. Они могут начинаться, брать свое начало даже из детства, когда вы, например, хотели какой-то подарок, но игрушку какую-то, но не получили ее. И это все равно продолжает тянуться психологической травмой детства. Знаете, как говорится, что если вы хотели в детстве велосипед и во взрослом возрасте купили себе Бентли, вы все равно остаетесь с ребенком, у которого в детстве не было велосипеда. Ну вот как-то так. Есть такая шутка среди психотерапевтов. То есть это вещи, которые можно и нужно прорабатывать. Но я за то, чтобы реализовывать вот эти вот долги себе, которые вы хотели, и которые сидят вот в вас внутри, когда вы хотите что-то себе позволить, но по какой-то причине это не делаете. Для того, чтобы увеличить свою потенциальную, вот эту энергетическую емкость, следует начать с того, чтобы проделать для себя это внутреннее упражнение. Когда, грубо говоря, вы в Вселенную запускаете информацию, зачем вам столько денег? Вот зачем вам деньги? Не очень много хочется рассказать. Одно цепляет за другое. Я сейчас размышляю о том, как вам подать эту информацию, чтобы она была вам понятна. Возьмите лист бумаги и начните прописывать, какие долги себе, начиная с раннего детства, вы бы реализовали тогда, когда у вас было бы столько денег, сколько вам необходимо для счастья, грубо говоря. Вспомните Остапа Ибрагимовича Бендера и нетленное произведение Золотой теленок. Ну и 12 стульев тоже. Я считаю, что это одна из таких хороших финансовых книг, которую стоит почитать. Итак, долги себе они могут быть и во взрослом возрасте, когда вы, например, хотите какое-то украшение или платье, или поездку, но тоже по какой-то причине не можете или не хотите, отказываете себе. Может быть, можете, но отказываете, потому что у вас есть ограничивающие убеждения, или у вас есть страхи, или вы хотите сначала помочь другим и так далее. То есть это все эти вещи, которые мы находим на марафоне финансовый ключ и прорабатываем. Но вот вы можете начать с этого упражнения, что бы вы себе сделали, если бы вы могли потратить эту сумму, отбрасывая страхи, ограничения и мысли о том, что это невозможно. Вот представьте себе, что это возможно. Просто напишите на бумаге. Это уже даст результат. Знаете, бывают такие вещи, когда вот эти вот долги себе вспоминаются на протяжении многих дней. Есть люди, которые даже выписывают их на протяжении нескольких месяцев, то есть вспоминают какие-то такие мелочи, которые им хотелось, но они по какой-то причине их задвинули. И очень многие люди ловят даже себя на том, что я почему-то себе отказывала или отказывала в этом, но на самом-то деле я же могу себе это дать. И начинает давать себе вот эти вот маленькие долги, вы начнё... именно долги себе, когда вы хотели, но не получили. Начинает давать себе эти небольшие... с небольших долгов, начинаете замечать, как приходит все больше и больше денег. Следующий Пункт, который вам желательно сделать после того, когда вы распишите все долги, которые вы отдадите себе, это список благополучия, я его называю. Это тогда, когда денег уже, это уже знаете, когда переходит в разряд роскошь. Без этого можно обойтись, но я хочу этого все равно. Вот когда у вас будет столько денег, когда вы, ну, вам даже и считать их будет сложно или там непонятно. Знаете, как у людей, которые владеют огромными корпорациями и там, пишут сводки, акции, да, что «вот, там кто-то там потерял несколько миллионов на своих акциях». Ну, он этого даже не заметил, потому что ну туда плюс-минус 2 миллиона, сюда плюс-минус 20 миллионов, оно как-то никак не отражается на внутреннем психологическом состоянии, потому что потом что-то изменится на рынке, а эти акции опять вырастут. Что в этот список благополучия? Например, вы не можете решить, вы хотите «Бентли» или вы хотите ну, не знаю, какую-то другую машину. Или вы хотите самолет, например, или вертолет, да? И вот вы не можете никак принять решение, что лучше. Так вот, я вам рекомендую в этом случае и то, и другое. Если вы не можете сделать выбор, то это значит, что вам хочется и то, и другое, почему бы и нет. Вот, вот так вот помечтать откровенно на бумаге. Знаете, наше подсознание, оно работает очень интересным способом. Когда вы прописываете эти вещи на бумаге, оно каким-то неожиданным, неожиданными возможностями приходит в нашу жизнь. Ну, вот так это работает. Так, и следующий пункт, который тоже следует прописать, — это ваша реализация. То есть что вы будете реализовывать тогда, когда у вас будет такое количество денег? Польза миру. Мне тоже задавали этот вопрос. Я вот сейчас точно не помню эту формулировку, но я с этим согласна. Мне кажется, что почти все по-настоящему богатые люди... Я вот именно акцентирую внимание на том, что «по-настоящему богатые люди». Они уделяют огромное время и огромное внимание благотворительности то есть своей реализации, что они хорошего могут дать миру, людям. Они понимают, что, на самом деле, деньги не, они не правят миром. Есть другие вещи, которые более ценные нашей жизни. И деньги – это, безусловно, очень эффективный инструмент, но не более. Ну вот как-то так. И я сейчас начну отвечать на ваши вопросы. Можно ли изменить свою финансовую емкость? Можно изменить финансовую емкость. Вы, когда определите вашу финансовую емкость, когда вы поймете, что именно вас ограничивает в ваших деньгах, вот тогда же вы и сможете ее менять. Вы увидите, в каком направлении вам стоит двигаться и сможете помочь себе увеличить этот ваш потенциал. Знаете, очень многие, прорабатывая, когда приходят на марафон «Финансовый ключ», пишут, что «я даже не ожидала, что моя финансовая емкость настолько низкая, я думала, что моя финансовая емкость намного больше». То есть самое ощущение у человека, что «да я знаю, что делать с этим миллионом долларов», а если копнуть поглубже и Пройтись по каждому пункту, оказывается, что у человека очень много вещей, которые его сдерживают. Осознание ситуации ведет к ее изменению. Как только вы поймете, что вас сдерживает, это сразу же даст вам возможность изменить ситуацию. Следующее. Очень тоже классный вопрос. Почему при получении зарплаты хочется в тот же день заплатить по всем счетам? Муж всегда ругает, говорит, пусть деньги переночуют, успокойся. Когда вы будете искать свои ограничивающие убеждения, и когда вы будете искать вот эту вот понятную или непонятную для вас цифру, мы там проделаем определенное упражнение, и потом разбираем, что, ну, знаете, разбираем границы, в которых человек спотыкается об свои деньги, да, начинает испытывать замешательство. И вот есть такой момент, который нужно бы отследить. На каком этапе, на какой сумме вам хочется от денег избавиться? Это присуще огромному количеству людей. Деньги попали в руки, но они, знаете, как жгут карман. Вот по какой причине они жгут карман? Это уже следующий этап работы. Да? Но вот определить вот эту вот сумму. От какой суммы я хочу избавиться? Заплатить по счетам? Отдать на благотворительность. Ну, в общем, сделать что-то такое, чтобы у меня денег не было. И когда у меня денег нет, о, я себя сразу же прекрасно чувствую. Мне спокойно, у меня денег нет. Я вернулся в зону комфорта своего. Да? Вот это состояние у многих людей, многим людям присуще. И тогда они просто знают, что им делать. Денег нет, надо работать, надо идти на работу, у них есть смысл жизни, надо деньги зарабатывать, добывать. Им есть за что бороться, есть за что вот, да, жизнь приобретает какую-то мощность, какую-то энергию. Но это же разрушающее состояние. Тут вот эта вот сама борьба за существование заключается в таком поведении, в таком мышлении. Поэтому я тут согласна с вашим мужем. Но смысл не в том, чтобы дать деньгам переночевать, деньгам, деньгам, и так, и так правильно наводила справки. Дело не в том, чтобы деньги переночевали у вас дома, да? а дело в том, как вы к ним относитесь. Поразмышляйтесь над тем, для чего они вам нужны, и насладитесь ими возможностями, которые вам эти деньги дадут. Так, Следующий вопрос. Тоже классный вопрос. Я на нем сейчас прямо остановлюсь. Как вы сдвинулись с мертвой точки много лет назад? Да, вы решили, что больше так жить не хотите и не будете, а дальше? Или вы просто решили, и вам сразу начали извне предлагать такую работу, благодаря которой вы через полгода купили квартиру? Какие конкретные шаги вы тогда совершили? Помню, это как будто это было вчера, потому что это действительно был очень четкий и жесткий качественный переход внутри меня. Я это рассказываю в марафоне финансово «Расширение финансового сознания. Значит, и у меня была действительно такая ситуация, когда еле-еле сводила концы с концами, при том, что я была хорошим специалистом. Но вот как-то вот не складывалось у меня, не выдавали мне другие люди нужную мне, необходимую мне сумму. Я помню, я зашла в магазин, и у меня в руках было две гривны последние. И когда я получу следующие деньги, я не знаю. Дочка у меня училась тогда в школе. Я захожу в магазин, и я думаю, вот у меня есть две гривны, и я могу либо купить буханку хлеба на эти деньги, либо дать ребенку в школу, чтобы она могла себе купить этот обед. И что с ними делать? И я понимаю, что в течение недели других денег мне не предвидится. Я думаю, что мне делать? Вот, знаете, такая вот безысходность. Я в тот момент решила, что я больше никогда не окажусь в этой ситуации, потому что все, что с нами происходит, происходит по нашему желанию, с нашего позволения и по нашему выбору. И я тогда поняла, что я сейчас выйду из этого магазина и буду выбирать другую жизнь для себя. То есть мой выбор не оказываться в такой вот ситуации, а в оказываться в другое, когда деньги начинают ко мне приходить в тех количествах, которые мне нужны. И с чего я начала? Я тогда осознала, что люди по-настоящему богатые, они живут как будто бы в параллельной реальности. У меня было много людей состоятельных, да, те, которые, ну, вроде бы как зарабатывают неплохие деньги, но все равно это в моем окружении имею в виду среди моих знакомых, но все равно эти люди приходили к необходимым суммам денег через какой-то тяжелый труд, через какие-то тоже лишения. Они были трудоголиками, они огромное количество времени проводили на работе. А из людей, которые были по-настоящему, вот действительно богаты-богаты, у меня была, была и сейчас есть хорошая такая приятельница, которая и выросла в богатой семье, и замуж вышла потом за состоятельного человека. И вот я начала размышлять о ее образе жизни, и о ее уровне, образе мышления, и о том, как она живет, как она проводит время. Мне тогда казалось, что она находится в какой-то параллельной реальности. Вот вроде бы она ходит по тем же улицам. Ее дети учатся в школе, в обычной, и общаются с другими людьми. Она коммуницирует с обыкновенными людьми, которые там, в разы на порядке, беднее ее. Буду называть вещи своими именами. Тем не менее, мне очень было интересно залезть, залезть ей в голову и понять, с какими принципами она живет и что она делает. И первое, что я осознала, — она за свою работу брала тогда 100 долларов в час. Если у меня двухдневный тренинг тогда стоил 50 долларов за два дня, она брала 100 долларов в час. Если она работала с человеком три часа, то она брала 300 долларов. И это было соответствие тому, что она делала, каким образом она оказывала помощь людям. И но знаете, тут конечно тоже очень тонкий момент, что важно же не просто назвать цену за свою работу в 10 или в сто раз выше, а важно же еще и представлять такую же ценность это все к синдрому самозванца. Я обещаю, что я сделаю или учебный какой-то или курс или, хотя бы эфир, обещаю. Я сейчас закончу с выпуском «Финансового ключа» и перейду к этому, к синдрому самозванства. Это есть в моих планах записано. Очень много запросов у меня на самые разные виды тренинга, и я их потихоньку воплощаю. Вот сейчас тут вопрос висит у меня перед глазами. «Аня, как заставить себя начать действовать?». Не надо себя заставлять. Захотите этого. Заставить это это сделать себе больно, изнасиловать себя, полюбите себя, идите из своих желаний, делайте то, что вы хотите, а то, что вы не хотите, не делайте. Так вот, я вернусь к вот этому вопросу. В тот момент, когда я решила, что я больше буду жить, теперь буду по-другому, в тот момент, когда я осознала, чем отличается ее мышление от моего мышления, безусловно, я провела с ней большое количество времени в беседах я ее спрашивала и об этом и о том о том какие у нее принципы жизни чего она боится чего не боится у меня глаза вылазили на лоб когда я осознавала что происходит у нее внутри то есть я у нее в первую очередь я у нее многому научилась кроме того я еще просила у вселенной чтобы она прислала мне учителей и это было очень смешно когда передо мной появляется человек, и я на него смотрю думаю: блин, какой он жадный, какой он скупой, какой он, он что, не может сделать вот так, и вообще так с людьми нельзя, и так далее, и так далее. Потом до меня только начинали доходить мысли о том, что, елки, да, это же мой учитель, это же мои уроки. Аня, смотри, учись, делай выводы, делай по-другому, или делай так же и так далее. И все время у меня, конечно, крутился вопрос в голове: если ты такой умный, почему ты такой бедный? Если ты хочешь стать богатым, то будь добр, учись у тех людей, которые по-настоящему богаты. То есть учись у тех, на кого ты хочешь быть похожим. А когда тебе бедный человек рассказывает о том, как неправильно живут богатые, и при этом видно, что он им завидует просто, ну, то есть, это ж как когнитивный диссонанс, да? надо что-то делать, наверное, все-таки противоположное или хотя бы другое для того, чтобы получить финансовое благополучие. Да, и вот, значит, что дальше интересно. То есть произошла все таки моя внутренняя работа. То есть я не просто решила, что я теперь буду делать по-другому, а я переосмыслила, я увидела свои ошибки, я, сделала, что я... я увидела, что я делала не так, приняла решение, и после этого мне действительно поступил заказ, поступил вопрос. А то «Можешь ли ты провести серию тренингов для крупной компании, которая владеет огромной сетью магазинов в Украине?». Я сказала «да». Я озвучила цену тысячу долларов за один день для компании, и буквально на следующий день я получила работу. Я проводила тогда 10-12 тренингов в месяц, и, соответственно, очень быстро я смогла Купить тогда и квартиру, и машину, в общем, как-то все так сложилось очень лихо и очень быстро. Я тогда купила квартиру, как сейчас помню, <со> за 28 тысяч долларов. То есть это были очень подъемные такие деньги в сравнении с моим заработком тогда. Значит, что-то важное я хотела вам сказать в этом месте, в этом переходе, в этом качественном щелчке. Да, что тут важно было. То есть я не просто приняла решение, что я буду проводить... А, вот, я вспомнила! Смотрите, когда называла цену «50 долларов за два дня тренинга»... Ну, это были нормальные такие деньги тогда, зарплаты, собственно, были такие, там 50-100 долларов, может быть... Мне, соответственно, и попадались клиенты, те, которые могли заплатить 50 или 100 долларов за тренинг, но не больше. Ну, то есть это были какие-то владельцы мелких каких-то агентств или мелких каких-то магазинчиков. Аня, проведи для нашего персонала там, ну, пожалуйста, мы сами отстали от поезда, у нас денег немного, а сделай нам скидочку, а по знакомству и так далее. И вот Аня шла и там и проводила. И когда я решила, что теперь мой тренинг стоит тысячи долларов, то, соответственно, ко мне обратилось крупное агентство. Не напрямую, а через сотрудников, как у меня тогда было хорошо, хорошее сарафанное радио, да, кто может для нашей компании достойный тренинг провести? Вот есть Аня. Ко мне обратились. И... Ну, в общем, как-то так хорошо все получилось. Я с ними проработала несколько лет. И все были довольны этой коммуникации, этой коллаборации. Так что вот этот вот переходный момент, вот этот вот ответ, как я сдвинулась с мертвой точки. Еще раз вам скажу: просто принять решение – это мало. Нужно еще совершить действие и нужно еще этой ценности соответствовать. Там ниже есть вопрос, я не уверена, что я сейчас его найду. Значит, он звучит примерно так, что делать, если доход снижается, во что вкладывать, да? как тратить деньги. Вот знаете, если у вас небольшие суммы для инвестирования, я считаю, что их надо бы инвестировать в повышение вашей квалификации. Инвестируйте в себя, делайте себя лучшим специалистом. Вот это вот очень важно. Тема тренингов, которые вы проводили. Я тогда была бизнес-тренером, и я тогда проводила все бизнес-тренинги, какие только можно было придумать. Начиная от обслуживания покупателей в торговом зале и заканчивая там тайм-менеджментом для топов и другие, и личностный рост для топов в том числе. Так. Какие практические техники и упражнения могут помочь расширить емкость и трансформировать убеждения раз и навсегда? Знаете, жизнь ⁇ это трансформация ежедневная. Вот я про то, чтобы... Те техники, которые я даю, независимо от вашего дохода, от суммы денег, которые вы получите, они подходят под любую сумму, под, любое... под любую трансформацию, под любое развитие. Если вы проделали упражнения и получили определенный результат, вы можете через год, например, или через полгода, лучше через год, проделать опять эти же самые упражнения. И вы опять получите результат. У вас будут уже другие мысли, другие идеи, у вас будут другие ограничивающие убеждения. Вот как-то так. Поэтому насчет навсегда, ну вот упражнения, которыми вы можете пользоваться, они с вами всегда, а ваша реакция она будет другая. Как-то так. Какой вопрос? Как все время повышать свою финансовую емкость и с чего начать инвестирование? Это два вопроса в одном. В одной реплике, да? это разные вообще вещи. Я говорю о финансовой емкости психологической. Я уже ответила на этот вопрос. Просто делайте упражнения: они будут, ответы у вас будут все время разные. А с чего начать инвестирование еще раз? Если вы говорите про небольшую сумму, то повышайте свою ценность, свою квалификацию, свою ценность как личности, как человека. И, соответственно, тогда и деньги к вам будут приходить. Не обязательно, кстати, вот работать да, или зарабатывать, но повышая свой вот это вот внутренний потенциал, внутреннее наполнение, и деньги к вам будут приходить. Не всегда через мужчин, не всегда через заработок. Ну, вот, самыми необыкновенными способами приходят деньги. Так. Еще один вопрос интересный: как почувствовать свою денежную энергию? На марафоне Финансовый ключ Энергия я даю упражнения напрямую встречи со своей внутренней финансовой энергией. Их там в несколько этапов, и поверьте, вы на этом марафоне сможете ее увидеть, познакомиться, наладить отношения, и она начнет вам помогать. Так. Очень тяжело из нашего советского детства, где как раз таки ограничения считались хорошим воспитанием, вытряхнуть все эти убеждения и расширить свою финансовую емкость. Сама стараюсь изогренить это, а что делать, если супруг сопротивляется? Во всем мне прекрасно, вот эти савдеповские хорошие манеры не хочет терять. Хороший вопрос. Там еще был похожий, что делать с мужьями в этом случае, с мужьями или с другими родственниками. Работайте над собой, оставьте своих близких в покое. У меня еще один марафон проходит сейчас, кстати. Он будет всегда проходить. Он называется Займись собой. Не знаю, вы сейчас увидите вот у меня колечко есть такое займись собой. Займись собой. Работайте над собой. Работайте над своей финансовой емкостью, а ваши супруги или потянутся, или придет момент, когда вам будет все равно, как они думают, что они делают, и пусть. Ну, они живут своей жизнью, у вас гармония, у вас все хорошо в отношениях, да? Но вы, например, зарабатываете столько, что вам становится все равно, сколько зарабатывает ваш супруг. Ну, все хорошо, все устраивает. Еще там были похожие вопросы. Сейчас я вспомню, я сейчас просто тоже не найду, наверное, этот вопрос о том, что что делать, если у меня, а, вот так примерно, у меня когда у меня увеличивается доход, у мужа уменьшается, и наоборот, когда у мужа увеличивается, у меня уменьшается, и примерно одинаковая сумма. Вот это про то, что когда у человека есть определенная емкость финансовая, то сколько бы вы ни зарабатывали, все равно доход будет такой, который соответствует внутренней емкости. Когда это происходит? Когда речь про работу в паре. Это когда люди воспринимают деньги как общие. «Я топлю за то, чтобы у каждого человека был свой бюджет». Это не означает, что каждый должен свои заработанные деньги спрятать себе в кубышку и не рассказывать супругу, сколько он заработал. Это не про это. А это про то, что даже если работает кто-то один из членов семьи, эти деньги все равно делятся на две самостоятельные финансовые и единицы. Если жена сидит дома, грубо говоря, с маленьким ребенком в декрете, муж получает зарплату, он ей какую-то часть выдал и сказал: "Это твои деньги". Дальше этими деньгами, если вы будете распоряжаться, пусть это даже небольшая сумма, но если вы этими деньгами будете распоряжаться по законам финансовой энергии, это я даю в марафоне расширения финансового сознания, которое я провожу вместе с Леной Блиновской. То вы увидите как и у мужа почему-то вдруг начинают расти доходы и соответственно увеличивается ваша финансовая емкость. почему это происходит? а когда наоборот когда два человека работают и все деньги складывают в один котел и вот это наши общие деньги, то вот это же законы энергии они очень простые когда два взрослых человека имеют, две самостоятельные отдельные финансовые энергии, то эта финансовая энергия ее в два раза больше. У одного, в одной семье у одного человека есть финансовая энергия, у другого человека есть финансовая энергия, и она только одна другую укрепляет, расширяет, поддерживает и так далее. А если наоборот, например, два взрослых человека, а еще и ребенок, а еще может быть и несколько детей, и это одна финансовая энергия на всех, то у каждого свои потребности, каждый тянет на себя, и эта финансовая энергия истощается. Именно поэтому я за то, чтобы каждый занимался собой и работал над собой. И тогда, помогая себе, вы помогаете всем остальным. Ну Вот как-то так. Давайте последний вопрос пусть такой: в ситуации понижения материального достатка уменьшать количество покупок или обеспечивать себя всем на другого качества? Из марафона расширения финансового сознания вам отвечу: позволяйте себе максимум из того, что вы можете себе позволить, лучше из того, что вы можете себе позволить. Не уменьшайте качество, можно уменьшить количество. Можно найде много денег сэкономить. Это приходите на марафон матрица стройности. Вы убедитесь в этом. Ну, собственно, и на этом наш эфир заканчивается. Позволяйте себе лучшее. Пусть ваша финансовая энергия расширяется, увеличивается ваша психологическая энергетическая емкость. Я вас обнимаю. Спасибо, что были на моем эфире. Пока.